Совсем скоро Луке Сафронову исполнится 30 лет. В честь этого молодой человек решился на важный поступок. Лука Сафронов Затравкин — средний сын известного художника Никаса Сафронова. Ранее молодой человек был известен как талантливый пианист, но в последнее время все обсуждают только его внешний вид. Лука весит примерно 242 килограмма и мечтает поправиться до четверти тонны. Несмотря на такой вес, Сафронов-младший регулярно рассказывает о любовных победах и делится подробностями своей интимной жизни. Мужчина уверен, что в будущем встретит настоящую любовь и создаст крепкую семью. Но, а пока Лука решил позаботиться о своем репродуктивном здоровье. Несмотря на пандемию, наследник художника много путешествует и контактирует с окружающими, а значит рискует заразиться коронавирусом. Считается, что перенесенный COVID-19 может повлиять на мужское здоровье и даже довести до бесплодия. Опасаясь этого, недавно Сафронов-младший посетил репродуктивный банк и сдал на хранение 4 порции своих биоматериалов. Я подошел к важной жизненной отметке. 31 октября мне исполнилось 30 лет. На свой юбилей я решил сделать себе подарок. Для многих мужчин сдача спермы на хранение – это что-то страшное и неизведанное. Они боятся даже думать об этом. Я же рассуждаю по-другому. Тем более, что не только коронавирус может повредить мужской силе. Активность сперматозоидов снижается, к примеру, из-за неправильного образа жизни. А так за продолжение рода можно не волноваться. Теперь я знаю, что у меня под рукой есть здоровый биоматериал, который можно использовать по необходимости. Кстати, как оказалось, лишний вес совсем не повлиял на качество семени Луки. Врачи мне сказали, у вас очень качественный материал. Вы можете стать донором. За это, к слову, неплохо платят. «Я задумался, может, освоить новый вид заработка?» Шутит сын знаменитости.